Привет, девчонки! В зоне вещания проект Валим из офиса ру и я, Юлия Рыж. И сегодня у нас будет с вами прямой телемост с Киевом и с моей ученицей Марией Сердюк. Мы поговорим сегодня с вами о, о том, как зарабатывать именно на том, что вам больше всего нравится. И, Мария, расскажи, пожалуйста, как ты вообще решила свалить из офиса? Привет, Юля, привет, девчонки, в первую очередь хочу сказать, что я очень рада быть сегодня с вами вот, и ответить на несколько вопросов беды. Почему я решила свалить из офиса? Да, э, ну, мой офисный путь – я как бы 10 лет работаю в финансовом направлении. А, не могу сказать, что это было как-то плохо или ужасно. Это было на самом деле интересно, потому что я тоже развивалась, росла да, в той сфере, в той среде. Но ну, с годами ты начинаешь понимать, да, что в жизни очень важно заниматься именно тем, что тебе нравится. Только тогда ты можешь реализоваться по полной, ты можешь дать людям по полной и э, ты можешь вообще достичь как бы успеха в плане самореализации, да, не просто какого-то финансового успеха или какого-то уровня доходов, а именно выполнить то, зачем ты на эту землю пришел. Может быть оно звучит немножко высокопарно, но э, и на первых порах, да, когда я только начинала трудовую деятельность, это меня мало заботило, то сейчас уже, как бы, когда я подхожу к какому-то этапу зрелости личностной, да, для меня это очень важно. Я стала замечать, что в своей работе, когда я становилась руководителем, когда у меня появились первые подчиненные, с которыми нужно было работать, с которыми нужно было учить, развивать, передавать какие-то знания, вот эта часть работы мне больше всего нравилась. Они связаны с общением, с коммуникацией, с передачей чего-то, да, каких-то знаний. Вот, и я подумала, почему это не может стать моей профессией, да? тем более, что есть еще одна сторона моей жизни, это путешествие, это то, что я люблю делать больше всего. Да? И вот офисная работа, она меня, к сожалению, ограничивала в этом. Потому что у тебя есть отмеренный отпуск на год, который ты можешь там только выгулять, да, потратить его на путешествия и всегда еще быть привязанным к телефону, отвечая на какие-то вопросы, на какие-то имейлы, e то есть полностью отключиться не можешь. Да. И поэтому я стала искать вариант, который позволит с одной стороны заниматься любимым делом, да, реализовываться, давать что-то миру, а с другой стороны иметь такой более гибкий график работы с путешествиями, с встречей с новыми людьми. Да. И вот, этот проект в интернете, он стал для меня таким решением. Мария, ты постоянно занимала высокие посты. Почему же ты решила уйти из офлайна и прийти в онлайн? И почему ты думаешь, что за интернетом будущее? Да, я действительно верю в то, что за интернетом будущее. А, объясню почему. А, интернет это идеальная площадка для ведения бизнеса. Вот даже, думаю, сейчас уже стало понятно, что любой более-менее уважающий себя офлайновый бизнес должен быть тоже представлен в интернете сайтом или хотя бы какой-то страничкой с контактами с чем-то. То есть, когда люди ищут информацию, да, сейчас большинство людей ищут информацию через поисковики, Google, Яндекс и так далее, для того, чтобы им эта информация сразу же выпадала в поиски. Процент людей, которые пользуются интернетом с каждым годом, растет. Дети самых, я не знаю, пеленок, наверное, уже умеют пользоваться интернетом. С точки зрения как бы, бизнеса, да, это развивает, расширяет вашу клиентскую базу. Потому что вы должны понимать, что какую бы тему для своего бизнеса вы не выбрали, да, всегда это вымка, вы не сможете объять всех. Это всегда будет какой-то э, круг людей, которым эта тема интересна. Да? Соответственно, если вы работаете в офлайне, то ну, этот круг может быть, там, не знаю, ограничен вашим городом, либо же вашей страной, да? если люди будут приезжать к вам на какие-то мероприятия, тренинги или еще что-то. Если же вы работаете в интернете, то у вас нет ограничений. Да? Могут быть ограничения только языка, если вы работаете на каком-то конкретном языке. То есть вам э, на сайт могут прийти люди из. Э, из Таиланда, из Штатов, из не знаю, Испании, то есть те, которые понимают вас, понимают ваш язык и их интересует та же тема. Соответственно, потенциал у вас гораздо шире. Вот. И интернет — это гибкость. Сейчас все больше людей приходит к тому, что как бы, ну, офисная работа — это хорошо, это, наверное, как бы большая часть населения так и будет продолжать. Но те, которые стремятся к свободе, стремятся к какому-то пассивному доходу, к какому-то более гибкому графику жизни, там, с путешествиями и так далее, то есть эти люди рано или поздно переходят в интернет. Вот так. Скажи, а был ли у тебя страх переходить из офлайна в онлайн? И если был, то расскажи, как ты с ним боролась и продолжается ли он у тебя сейчас? Конечно же, у меня были страхи, страхи были и страхи есть. Девочкам, которые сейчас уже начинают или только думают о том, чтобы начать дело, стоит понимать и знать о том, что страхи никуда не уйдут. Они будут, потому что, когда вы начинаете э, заниматься предпринимательством, да, вы берете на себя риск, вы берете на себя ответственность. Понятное дело, что никто вам не даст гарантию, что кроме вас самих, да, что завтра там, у вас будет нужный доход, который, к которому вы там, стремитесь, да, у вас будут клиенты, у вас будет успех и так далее. То есть э, вы, вы всегда рискуете. Вот, поэтому от страха никуда не деться, но это на самом деле хорошо, потому что страх стимулирует, он дает какое-то определенное ускорение, да, и он не определяет человека, это то, с чем можно работать, то, с чем нужно как бы, бороться, да, и то, что как бы, должно наоборот вас ускорять, давать вам какой-то заряд для того, чтобы работать быстрее, эффективнее, для того, чтобы искать самые удобные пути, самые как бы, полезные продукты для ваших зрителей да, для тех кто для ваших клиентов вот, для того чтобы самому развиваться учиться быстрее становиться лучше да, становиться сильнее там, тех же самых конкурентов для того чтобы сфокусировать свое внимание на самом главном вот, поэтому страх это хорошо если бы не было страха не было бы движения не было бы деятельности а когда ты в первый раз попала на сайт валим из офиса и почему решила пойти ко мне учиться? Ну вот пока записывала вам видеоответ, подошел мужчина и просто подарил мне цветы. Ну, на самом деле это приятно, поэтому я решила оставить их в кадре. Ладно, теперь к делу, да? Как я узнала о сайте, первый раз, о сайте проекта Валим из офиса. Это произошло абсолютно случайно. Я помню, что ну, как бы на тот момент мне уже мучили мысли о том, что нужно в жизни делать что-то другое, да, нужно наконец-то что-то поменять. И я, соответственно, искала вот вдохновение, искала, кто бы меня подтолкнул к какому-то правильному шагу. Да. И есть такой замечательный киевский проект «Inspiration for breakfast» «Вдохновение на завтрак», который вот рассказал об этом проекте. Да, и по ссылочке я перешла на сайт и, наверное, зависло там на достаточное время, потому что сайт очень хорошо организован, да, там есть очень много полезной информации бесплатной да, ну, как бы по разделам, вдохновиться, там, как начать, с чего начать, как найти дело, которое тебе нравится, историю успеха других людей. То есть он очень сильно мотивирует. Вот. Я помню, что я тогда перечитала, там статей, да, сразу же подписалась на рассылочку, посмотрела продукты, которые есть, поняла, что все продукты, в принципе, достаточно полезные, да, там, по управлению временем, по планированию, по, там, какой-то личной эффективности, по поиску, там, своего предназначения, по тому, как делать сайты, как развивать свое дело и я поняла что наверное я с девочками надолго <с вот и что я пойду на курс и как раз через две недели стартовал проект стартовал курс свое дело за 21 день я тут же на него записалась хотя на самом деле была очень загружена и по работе и я жила в Киеве, то есть были тогда очень тяжелые события, неожиданно, в моем городе. То есть было не до этого, но я очень рада, что я тогда все-таки записалась, прошла очень быстро первую половину курса, на второй немножко запуксовала из-за занятости. Вот. Но э, этот курс он дал мне толчок для того, чтобы ну, понять, что в жизни нужно заниматься том, что есть люди, у которых это хорошо получается, да, которые прошли те же самые проблемы, что предстоит пройти мне, которые готовы поделиться своим опытом. Вот. Поэтому, как бы, пройдя Курс, я очень рекомендую его своим друзьям, тем, которые наконец-то осмелились вообще подумать о том, чтобы поменять жизнь и начать свою деятельность. Маша, а как зародился твой проект, почему именно отношения и как ты его развиваешь? Расскажи поподробнее, почему именно отношения? О моем проекте. То, что я буду заниматься темой отношений, я поняла сразу. Да? То, что проект будет связан с общением, с коммуникацией. Я поняла еще, когда только мы вот на курсе свое дело за 21 день разбирались с мечтой, там, с тем, что нам нравится и так далее. Другое дело, что как бы, я не понимала, вот, в какую сферу применить этот проект проект, то есть где именно начать. Да? Во время курса у меня была идея с сайтом для иностранцев в Киеве. Он тоже предполагал большое количество коммуникации, общения, то есть передачи информации людям. Там иностранцам, да, о том, как и что лучше в моем городе, потому что я его идеально знаю, я его очень люблю, я могу дать что-то полезное. Вот, но почему-то я буксовала с этим проектом, как не могла его, наконец-то, раскрутить, запустить, да, вот. И потом, как бы, когда я летела в Таиланд в самолете, я поняла, что на самом деле я буксовала не просто так, а потому что у меня было внутреннее сопротивление. Тот проект предполагал большую часть офлайновой работы, которая мне не нравилась. Да, а Это работа по поиску каких-то организационных моментов, жилья, э, там, ресторанов и так далее. Меня интересуют именно отношения, именно то, как люди коммуницируют. То, как они вступают в знакомство. Да, вот. И эта тема мне была всегда интересна. По всяким исследованиям психологов, которые я проходила, они мне говорили, что я по типу личности коммуникатор. То есть это то, что мне дается легко, это то, что мне нужно развивать, потому что это мой дар. Да. Я как-то ну, я его развивала на работе, там, на офисной работе, когда работала с своими подчиненными, с коллегами. У меня с этим всегда было лучше всего. То есть я всегда я имею в виду, уже на работе, всегда могла найти общий язык, наверное, со всеми, какие бы там проблемные ситуации не были. Вот. Но я вспомнила, что с детства все было совсем не так, то есть я была достаточно замкнутым ребенком, то есть я была такая вся в себе, в своем внутреннем мире, я не, не открывалась людям, да? у меня не было там, миллион друзей там, в школе, там. То есть изменения со мной начали происходить позже и они не сами собой происходили, а я над этим работала. Да? Я прошла определенный путь, как бы я поняла, что ценно, да? что это ценно, это нужно себе развить, это нужно для жизни, это нужно для каких-либо успехов в любой сфере. Вот, поэтому работала над своими коммуникативными навыками. И в процессе начала получать огромное удовольствие от того что все больше и больше людей притягивалась мою жизнь и эти люди они как вот удивительно раскрывались да то есть иногда самое вот то что я люблю в этом процессе что люди удивляют удивляют приятно и понятно что есть разные люди но вот это вот Состояние, ощущение, когда ты знакомишься с человеком, он как бы не подозревая ничего особенного, а потом оказывается, что этот человек просто кладезь какой-то информации или каких-то знаний, или он просто вот дает тебе какую-то позитивную энергию. И я хочу, чтобы другие люди, другие девочки использовали вот этот потенциал, да, который как бы наполняет жизнь, делает ее гораздо более интереснее, использовали ее, его пополнили чтобы они не терялись, там, несмотря на какие-то особенности своего характера, на какую-то неуверенность, на личные страхи, личные барьеры, чтобы они общались, неважно мужчины это или женщины. Да. Мой проект в основном направлен на девчонок, для того, чтобы помочь им общаться с противоположным полом, с мужчинами. Почему? Потому что это ну, для каждой девочки, наверное, самое важное. Я понимаю, что там карьера, развитие, это все важно, вот, но для женщины Самая важная семья, самое важное найти своего спутника, который позволит ей чувствовать себя женщиной, который будет ее защищать, поддерживать. Поэтому ну вот тогда в самолете, да, думая, если я сейчас нахожусь в процессе поиска, если я очень активно знакомлюсь, если мне это нравится, почему я не могу поделиться этим с людьми, кого-то научить, кому-то помочь. Вот. И с этим проектом все пошло гораздо-гораздо быстрее, потому что это то, что мне нравится, это то, что меня вдохновляет, это то, где я могу раскрыться сама да, и раскрыть других людей. Вот. Поэтому так родился проект, да, который направлен на то, чтобы помочь девчонкам знакомиться легко и непринужденно. Сейчас я нахожусь там, у меня есть марафон, 100 знаком за 100 дней, уже пройден треть. Первые итоги как бы, я уже опубликовала на сайте. Один из итогов был то, что эм, когда я открываю студию, когда я настроена на то, чтобы как можно больше знакомиться с интересными людьми, то и мир отвечает мне взаимность. И вот эти, наверное, цветы ⁇ это один из примеров того, как мир отвечает мне взаимность. Потому что раньше мне на улице просто так цветы не дарили. А сейчас это происходит. Поэтому я хочу пожелать всем девчонкам э, таких же ощущений. Да? И если вы еще находитесь в поиске своего мужчины, в поиске своего э, избранника, давайте делать это вместе. Я приглашаю вас на мой сайт. Вот, и э, могу пообещать, что будет интересно. Спасибо большое, Маш, за то, что ответила на мои каверзные вопросы. Успехов тебе и твоему проекту. И обязательно, девочки, думайте об отношениях, о том, как нужно их строить и с кем строить. Потому что мы в ответе за нашу жизнь на сто процентов. С вами был проект valiumazolz.ru и я, Юлия Рыж. И не переключайтесь. Пока-пока. Юля, спасибо большое за интервью. Твои вопросы были интересными, я надеюсь, что девчонки нашли для себя что-то полезное вот, и на то, что они наконец-то начнут действовать. Если я вдохновила хотя бы одну девчонку, то я буду очень-очень счастлива. Всем пока!